И снова здравствуйте, мои искатели правды. Что сейчас происходит вот, в сегодняшний день? Я говорю какие-то слова. Итак, видите да когда он сказал я говорю какие-то слова и напряг подбородок это как мы знаем упрямство саботирующая позиция и сжал губы до такой степени что он их прям изнутри прикусил о чем это говорит он как бы себя наказывает за то что лишний раз что-то сказал Ну вот он продумывает то что вот его слова пере, как-то передергивают перевирают и вот он сейчас это иллюстрирует нам вот а в замедленной съемке, пожалуйста, посмотрите, и как он. с удивлением читаю, что доктор Мясников сказал, мы все умрем, ничего делать не надо и так далее. Хотя говорил я совершенно другие вещи. Просто живите. Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть, по так они все, все, все умирают. Доктор Мясников назвал своих оппонентов идиотами. А, нет, вру дебилами. А вот кстати вот это очень интересный жест а, челюсть вниз. вот а в данном случае он очень часто вообще в этом интервью он часто опускает челюсть вниз. А, смотрите а челюсть вниз. А, когда он опускает челюсть вниз, а это говорит о скрываемых эмоциях. А, ну часто это скрываемый гнев там еще что то ну вот он старается не показывать эмоции в этом интервью очень часто он так себя ведет и вообще в этом интервью в целом а, вот правильно кто-то сейчас в чате написал он все интервью увиливал уходил от ответа он, он вот знаете я несмотря на то что у меня каких-то подозрений до того как посмотреть это интервью но ну, особо не складывалось но посмотрев это интервью я поняла, что тут столько всего скрывается что просто копать и копать понимаете он настолько вот э, наше любопытство вот своим интервью просто еще больше разжег что я просто э, поражаюсь вот насколько это было опрометчиво вообще пойти дать интервью именно ксении собчак а как мы знаем она вывернет наизнанку любого человека она выведает всю информацию какую ей надо получить да и соответственно она это сейчас проделала а с нашим доктором мясниковым а так вот он начинает интервью и а, там вопрос возник с тем что он поставил свою камеру на всякий случай и объясняет говорит вот я что-то говорю а меня всегда перевирают и сейчас вот опускание челюсти говорит о том что он скрывает эмоции он не хочет нам показывать эмоции а, кроме того а эмоция досады у него на лице и вот вот это вот вот этот жест когда человек тянется к шее у него это будет еще а, но ну, мы это увидим я вам покажу шея что это такое шея это знаете такое выражение сел на шею это жест как ответственности да вот когда ты берешь на себя ответственность ты по сути сажаешь себе на шею а здесь в данном случае он выражаясь о том что он сказал а получается что все его высказывания садятся ему грубо говоря на шею да потом ему приходится за это отвечать и он но уже теперь подстраховывается но ну, а по сути он иллюстрирует то что он говорит он свой посыл еще и демонстрирует жестами а что это нам дает это нам дает базовую линию поведения естественно он ну мы как бы его распознаем по жестам да а дальше смотрим а, нет, тру дебилами а, что опять же так сказать? вот здесь ему что-то такое э, нравится все-таки облизал губы и поднял челюсть вырвана из контекста хотя смысл достаточно прозрачен а ну вот э, все-таки смысл ему подходит но все-таки вы вырв... ну понимаете тут такие двоякие чувства у него и это мы с вами видим ну как вы понимаете мы же с вами физиогномисты и профайлеры и мы читаем все между строк соответственно мы понимаем что это вот то что он сказал и э, в во-первых, отрицательные эмоции в нем вызывает, а во-вторых, положительные. Ну такие вот противоречивые эмоции. но да, бог с ними. А так ему же надо потом все проанализировать ничего страшного мы ему поможем все проанализировать светланочка поверьте мне пусть он нас посмотрит и все проанализирует дальше следующий фрагмент вот это интересная тема то есть вот смотрите мне всегда казалось что дружба это сходство ну каких-то нравственных этических понятий то есть люди почему дружат потому что у них одинаковый взгляд на жизнь почему люди любят подождите любовь и смотрите а, корпус а, корпусом а, вот а, на самых неуверенных моментах он начинает пересаживаться вот в данном случае он пересаживается немножечко вперед здесь смотрите а, жест такой он как бы свою неуверенность которая ну на самом деле когда человек начинает пересаживаться на самом деле он не уверен но а, вот если он вперед как бы наклоняется при том что как бы корпус меняет но сначала вперед он а, этим жестом а, демонстрирует и пытается немножечко запугать собеседника понимаете тут такая интересная а, ну, позиция получается что а, а, знаете, лучшая оборона ⁇ нападение. Вот в данном случае, э, по сути, он испуган, но э, по факту он старается нападать. Ну, чуть-чуть напал, а потом опять отсел. Ну, то есть э, он э, не сдается пока. Дружба ⁇ это все-таки разные вещи. Если вы любите Соловьева тогда нет вопросов. Если вы с ним дружите, это все-таки другое. Так вот, я его люблю как друга. Ой, смотрите, как интересно. Заволновался, конечно же. Отсел он, откинулся а, на спинку. А, ну и дальше мы видим, что, во-первых, он засмеялся. Засмеялся это опять неуверенность. Часто люди, очень часто, за смехом прячут именно неуверенность. Кроме того, он схватился за чашку, чтобы это жест манипулятор. Для того, чтобы руки были заняты, для того, чтобы, ну как бы ты что-то делаешь, ну скрыть неуверенность. Скрыть волнение но ну, а здесь он конечно сам себя немножечко в просак посадил и пытается так красиво из этого выйти а, да дальше следующий фрагмент и он кстати что за оскорбление можно и человеку убить получается? я считаю что да я его понимаю я его понимаю но у Ксении тут, конечно, глаза округлились, вот это она демонстрирует страх, конечно же, страх и удивление, но здесь, ну так, можно сказать, наиграно, конечно, но вообще, когда глаза расширяются, это эмоция страха, на всякий случай. Но вас же много оскорбляют, правильно ли я понимаю, что Навального тоже теперь за то, что он там назвал вас мерзавцем, на мой взгляд, тоже, кстати, абсолютно не обосну. Ну, ксения лиса лиса посмотрите челюсть она не демонстрирует но это мы с вами уже проходили да вот грамотные интервьюеры а ксению я ставлю, можно сказать на первое место вот среди всех э, ну вот а кто берет интервью а вот она лучше всех вообще работает со своими а жертвами так вот челюсть опустила посмотрите и так отгораживается это же не я говорю это же вот, вот кто-то да ну очень красиво очень красиво как бы она поддерживает своего этого мясникова да и тем самым ну как бы говорит что мы же на одной стороне на самом деле конечно же она лиса еще так как вы вы все знаете об этом а, да идем след... дальше но, но врач прямо скажем он так себе он, Ну, то есть потомственная а, такая советская номенклатура, очень наглая и очень борзая, и еще катастрофически, конечно, тупая. Представляете, какие наглые, реальные мерзавцы. Почему я на это на все реагирую? Почему я до сих пор вот так вот? Мне все говорят, да не плюй ты, не читай до этого. Я когда читаю, мне говорят, это вот, и их нету. Но когда ко мне обращаются, мат... Вот смотрите, ко мне эмоция презрения. С реальными оскорблениями. Я сначала по наивности говорил, приди, скажи мне в лицо. Вот приди. Можайская 14. приди. Ну хорошо, если придет, то что будет? Если он мне скажет, я не знаю. Ну, то что, я, то, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, это 100%. Ну, насчет громких слов он там много громких слов заявил а, которые потом он очень красиво а, опровергал а, и вообще в принципе я так поняла что это мастер громких слов а, за которые а, ну, потом такие же громкие идут а, заявления до да, которые противоречат этим громким словам поэтому не берите это все особо на веру а, просто красиво он это сказал не будем особо а, в этом копаться да он там сказал что у него там друг сидел за то что ну там какая-то чудовищная история я не стала даже в это вникать а, потому что да действительно это говорит о том ну как когда для того чтобы понять что за человек посмотри какие у него друзья да и ну вы посмотрите он там все рассказывает и вы сами составите мнение мы здесь не для того чтобы а, какие-то сплетни собирать а для того чтобы разбирать его невербальное поведение поэтому да конечно я решила этот фрагмент включить для того чтобы мы понимали что перед нами человек который а, не брезгует а, такими фразами высокими да но по сути за этими фразами особо ничего не стоит он просто как бы ну, показывает да но когда касается уже вот конкретно а, от, ответа за этих за эти слова вот он как-то так красиво уходит а, от этих слов и в общем то сильно противоречит ну вообще знаете есть такая пословица э, но ну, это больше про женщин э, говорится я хозяйка своего слова да хочу даю слово хочу забираю обратно вот здесь то же самое потому что ну давайте вот этот фрагмент посмотрим где э, четко иллюстрируется вот это что он хозяин своего слова у него не очень высокая смертность э, почти в два раза а то и в три ниже чем в предыдущей эпидемии коронавируса, да, он распространяется, да, он, наверное, еще будет распространяться, потому что растет выявляемость, настороженность, но на самом деле реальную угрозу для населения он пока, скажем так, пока не представляет. Когда вы, ну, вообще говорили о том, что ковид... COVID на телеканале спас могу вам показать вот. этот фрагмент смотрите сразу на всякий случай э, но ну, он надеялся что ксения собчак не подготовилась до да, пришла просто сказать ему на самом деле она очень хорошо подготовилась да он сразу где ага, а, но ну, не получилось у нее у него поймать ее на слове и а, дальше смотреть. где вы говорили о том что ковид это я... практически как вот. видите от сил а о чем это говорит о том что ой подождите я наверное тут чуть-чуть с -чуть, а, собой закрыла а это не очень хорошо я сюда себя переставлю а, так сейчас вот сюда давайте назад пока вот. скажем так пока не представляет а, когда вы ну вообще говорили о том что ковид COVID... На телеканале Спас могу вам показать этот вот. фрагмент, где я вы говорили делаю. о том, что ковид а это я... практически как ОРВИ и вообще это безопасная вещь. Абсолютно правильно. Ну вот видите, отсел. Да, занервничал. занервничал Потому что понимает, что э, Ксения пришла не с пустыми руками, и она будет давить. А, ну, и он, пони... <смех> возможно, он понимает, что он ошибся э, с тем, что согласился на это интервью. Ну, да бог с ним. А Мы-то все-таки получили это интервью и можем дальше с ним работать. Я не выступаю, как официальное лицо. Как официальное лицо, я выступаю с утра. Я недаром спросил: где? Как бы вы меня ни назвали? Я доктор Мясников со своими понятиями, со своими знаниями и со своим взглядом. Но сейчас вы официальное лицо? Вот сейчас, в данный момент? Да. Нет? Сейчас я с вами разговариваю какая прелесть оказывается он сейчас неофициальное лицо слышите с таким же успехом ксюша собчак могла подойти к любому человеку на улице и просто взять у него интервью а, ну здесь неофициальное лицо там неофициальное лицо чем они отличаются интересно но в любом случае конечно же он лукавит а, доктор мясников это имя имя а, которому верят а, его показывают старшего поколения вообще очень четко слушают все его рекомендации выполняют прям тютелька в тютельку чтобы вот прям так как сказал доктор мясников у нас же елена малышева и доктор мясников это доктора номер один это авторитеты с большой буквы и тут он бах говорит я нет неофициальное лицо если что я в домике знаете как в это в детстве как только ты понимаешь что тебя догоняют я в домике все вот так же сейчас он с нами вот поиграл в игру я хозяин своего слово. Да. я хочу даю слово хочу забираю официально там где-то вы же Где занимаете определенную должность люди понимают что если это говорит человек это не просто доктор мясников с улицы а это человек которому доверили возглавить центр по борьбы нет, по тогда, мониторингу с тогда COVID. тогда у нас еще нет ни у нас с вами это а вообще ничего не получится потому что Смотрите, вот эта же жестикуляция которую он показывает знаете она как вот от, отмахивается уйдите отсюда да вот такой брезгливое от, отмахивание, да то есть э, я с вами только неофициально готов разговаривать официально я я вам ничего не дам то есть вот вот это вот вот эти двойные стандарты вот если честно меня сразу насторожили вот э, вы знаете меня э, ну вот скажу свое ощущение но почему почему он так информацию вот почему что мешает ему сказать так как есть но изначально диалог строится на том что он вот я неофициальное лицо я в домике да вот только меня э, я готов с вами поговорить про жизнь несмотря на то что э, кому в общем то это интересно, и людям интересно э, вот э, с точки зрения специалиста с точки зрения ответственного лица поговорить с ним да э, ну задать какие-то живые вопросы вопросы, которые всех беспокоят а вот такие вот варианты как я я в домике что это такое что за детский сад вообще если честно меня очень сильно покоробило и если до этого интервью я как-то вот ну, не думала что так много скрывается от нас то сейчас после этого интервью я понимаю что от нас так много скрывается что просто мама не горюй а, да вот он а, потому что если я, как вы говорите, человек, возглавивший мониторный центр, тогда я просто буду молчать и говорить, заболело столько, вызовело столько, выписано столько, добровольцы помогли Почему? столько. Официальную Точка. позицию вы же Нет. как бы все равно должны заявлять. Вот вы я ее и заявляю, официальную позицию. Но дальше я имею право на любые рассуждения ну так вот именно что рассуждая и рассказывай нам а, как человек ответственный за свои слова знаете такие двойные стандарты здесь я а, говорю как а, этот а, как человек который рассуждает ну давайте тогда просто выйдем а, куда-нибудь поймаем любого человека и потребуем чтобы он там порассуждал но это же будет не не, не то а, порассуждать все мы можем да но вот прям конкретную а, информацию выдать из человеческих уст а, человека который вообще в теме который э, оперирует цифрами до да, который может за эти цифры поручиться ну то есть ответственное лицо мы именно это лицо хотим видеть а получается что он в домике ну хорошо ладно будем э, тогда из этого исходить ну, он, э, в общем такие высокие какие-то слова знаете такие демагогия сплошная а по сути вот когда э, ксения его конкретные вопросы пыталась выяснить а, правдивые ответы. Он очень красиво уходил. Вот, вот всячески уходил. Давайте, а, вижу чатик двигается. А, посмотреть, что у нас. А, никто еще плюшки не ушел. Есть плюсики в чатик ставим, а, пока будет следующий фрагмент. Пойдете закапывать Пойдем. или сдадите его в полицию? Пойду. Ну, любого то есть, условно, Но... выбор между тем, что, извини, раз ты это совершил, ты мне больше не друг, и я звоню в полицию, и тем, что пойду вместе с тобой копать, в ну, пойдите скажем копать. так, я могу не пойти вместе копать, смотря кого. Опять же, я просто не хочу конкретно утки, да? Но, если я буду понимать, что... Ксения, вот тут я могу честно сказать, вот здесь, потом бы, что бы вы все не говорили. Но если придет друг, который мне друг, и который скажет, что у меня произошло я не пойду в полицию сдавать. Тогда перейдем к следующему вопросу, потому что... Не это... потому что, вы что хотите со мной сделать, я так воспитан. Я, тем не менее, еще раз, я знаю, что э, есть... Ну, то есть ну, дружба я так, я, важнее я, закона. Вы знаете, закон превыше всего. Закон суров, но это суров, закон. А, но... Э, ну, в общем, ну, да. В общем, с... да. Видите, как он сжался, прям. А, так, я не поняла, виолета а что это у вас плюсики закончились? Вы зажали для меня плюсики, да? А, так, так Мясникова у Корчевникова. А, ну, это мы потом, возможно, еще. А, мы же никуда не уходим, и мы еще разберем. Не переживайте, всех разберем. Никто от нас не уйдет. У нас еще много-много жертв. А, так, отлично. А, так, опасный чел сдаст с потрохами и законы не непи писаны для него ну, вы знаете перед нами человек который ну вот вот эти вот его метания а, из стороны в сторону говорят о том что в общем то у него не сложилось какой-то жизненной позиции прям четкой которую бы он пропагандировал но при всем при этом он очень уверенно говорит свои какие-то вот а, ну, мысли которые на сегодняшний момент у него присутствуют до да, которые у него приходят вот сейчас да он высказал и это уже как истина воспринимается он привык а, потому что телевидении но ну, он, он привык выступать на телевидении и соответственно он привык что все его слушаются открытым ртом и вот сейчас когда ксения стала задавать вопросы не просто вопросы на которые она получает ответ и удовлетворяется а уточняющие вопросы вот здесь он поплыл просто поплыл Но, ну, ладно бог с ним это просто э, так, штрихи к портрету идем дальше следующий фрагмент Здесь люди вообще не приходят вас на вилы поднимать. Вот рядом жилые дома. Люди не боятся, что они живут да рядом. Нет, с тобой. во всяком случае, я даже как-то не задумывался насчет этого. А, кстати вот интересно руки потирает готовность действовать но ну, а по поводу людей если вдруг кто-то возмутится, ну вот что там он под боком у них открыл эту свою клинику ну я думаю что у него есть аргументы и а, об этом говорит его потирание рук то есть этого он не боится и это даже для его как-то повеселит Ну не то что повеселит вообще вот жест потирания рук это активизирование ладоней а, перед каким-то делом а, знаете выражение закатать рукава вот для работы до да? а, потирание рук вот это тоже это активизация вот нервных окончаний ну, для работы руками да но по сути работа руками это работа но ну, и для него вот в данном случае когда он представил что там могут быть какие-то ну вот по теме вопроса да какие-то разборки то да, с местными жителями он понимает что он у него достаточно аргументов достаточно э, какой-то не знаю власти или э, каких-то еще ресурсов для того чтобы этот вопрос решить а, ну и отсюда такой жест понятно что инфекционный госпиталь наверное должен быть если вот вот здесь вот а, идет э, ну все-таки он подумал что он будет не совсем прав да и поэтому вот это не, небольшое загораживание По уму его делать он должен быть вынесен за Территорию, потому что ну хотя бы потому что все-таки инфекционные больной это не больной с инфарктом когда обязательно там, за 90 минут то должен быть доставлен на операционный стол а, в общем-то время терпит обычно но поскольку это все делалось достаточно в, в, в такой интенсивной э, во время интенсивного распространения то болезни имеется в виду то вот эти корпуса были Временно переделано. Я очень надеюсь, что мы скоро вернемся к нормальной жизни, потому что, знаете, никогда не думал, что я буду скучать по больным. Ну вот это вообще просто классика жанра. А я не пойму, а там что больных нету, вот в этом учреждении, где он сейчас заведует, а, я буду скучать по больным. Что это значит? Я не пойму. Там, может быть, там никого и нету. А поэтому вот это выражение, такая оговорочка странная очень. А, вот или люди с ковидом это не больные, ли, либо, знаете, либо там никого нет, либо эти больные не больные. Ну, Такое. Да, странное. Так дальше. Следующий фрагмент. Как оказалось, ответственно. Потому что теперь, когда на меня смотрят по таким прицелам, я понимаю, что это реально ответственная нагрузка. Но, значит, мне никогда не приходилось в этих цифрах врать. И мне ну вот смотрите. А, да, я здесь немножечко отвлеклась. Давайте снова вот этот фрагментик. Как оказалось. Вот смотрите, он вот так вот делает и большим пальцем вверх. О чем это говорит? Большой палец – это эго. А значит, и он у него выпечен. То есть вот эта должность, он сейчас говорит по поводу своей должности. Должность, конечно же, ему нравится, нравится и тешит его эго. Соответственно, потому что теперь, когда на меня вот, а э, потом когда должность он получил столкнулся с работой и понимает что здесь надо все-таки ну эмоции приходится сдерживать поэтому опустил челюсть понял что здесь слишком много ответственности и э... вот под таким прицелом я понимаю что это реально ответственная нагрузка но значит мне никогда не приходилось в этих цифрах врать и мне никто ну, а насчет вот не приходилось в этих цифрах врать, не было вот этого, вот, понимаете, качания головой нет. А, поэтому все-таки приходилось, приходилось. Кто не предлагал врать? Да, никто не предлагал врать. Да, ну, очень сильно сомневается, да. Но... Соответственно, это вопрос, наверное, да и... облизывает губы. Итак, понятен, другого ответа вы успокаивать не, можете, вам приходилось. не можете ждать. Ну, здесь получается что это по поводу его должности вот небольшие такие эмблематические оговорочки которые ну, уже делайте выводы сами я а, дальше следующий фрагмент лучше включу давай не то что я там успокаивали наоборот нагнетаю но только давайте мы оставим председатель информационного центра официального там вот, потом сказать эту дверь постоит ладно я просто вот... Вот у меня ну Подождите, ну, <сOR> <сOR> что... Александр, ну как это? Вот Давайте представим, Нет. что у нас интервью с Путиным. Нет. И Путин такой говорит, знаете, ну я сейчас не как президентская, так, по а просто как человек. Когда вы так читали? 8 марта я, я еще не считаю, был. Марта Я считаю, что Чечну надо отделить от России, марта... но это я не как президент Вось... говорю. 8, -го ну 8 -го марта, марта я не был никаким представителем, надеюсь. Не были. Я хочу понять, насколько она изменилась. То есть, может быть, вы переосмыслили, это 9 февраля, не 8 марта. Я бы хотел высказать свою позицию, Давайте. но я бы не хотел, чтобы ее рассматривали как позицию официального представителя ну вообще это просто классика жанра опять-таки чисто по-женски <с> это знаете из серии и рыбку съесть ну и косточкой не подавиться вот примерно так а, да он молодец конечно ну то есть вот такие вот двойные стандарты да я все-таки конечно представители меня это тешит а, но все-таки я хотел бы здесь высказаться как обычный человек который про просто проходил мимо и просто хочет сказать свое слово но пожалуйста не учитывайте его как Главного специалиста и ответственного за все. Вот примерно это он сказал. То есть э, я в домике, опять. <с> да, такой вот я в домике, меня просто потешало. Все интервью. прям Вообще я не знаю, зачем он на это интервью пошел. Ну, наверное, для того, чтобы нас с вами посмешить. Дальше следующий фрагмент. Тут рамка, тут рамка, тут рамка. Вы же понимаете, да? что когда выступает министр иностранных дел, он должен думать о каждом слове, о каждой букве когда выступает, как говорил Владимир Владимирович, он думает о каждом слове, о каждой букве. Если вы хотите, чтобы я думал о каждом слове, о каждой букве, он говорит, что вы ко мне пришли? Тогда возьмите любую газету и читайте, что написано. Там все написано. Если пришли узнать мое мнение, Давайте. то я его скажу. Оно у меня неизменное да вот насчет неизменно очень неизменно да он сам себе не верит плечом да вот это вот плечо конечно же нам с вами говорит о многом ну знаете вообще железобетонное мнение скажу я вам а, кто считает что тоже железобетонное мнение десятку в чат ставьте а, потому что он нас дальше будет смешить я включаю следующий фрагмент и считаю ваши десяточки чтобы никто не ушел плюшки есть мы же помните худеем к лету но потом появилась одна подлая свойство этого вируса и я уже об этом много раз говорила вот кстати здесь нос у нас знаете вообще хотела отметить вот этот моментик смотрите вот кто у меня учится на физиогномике те знают что нос отвечает у нас за за информацию да и вот здесь он как раз рассказывает и рассказывает и вот этот жест это иллюстратор иллюстратор того что вот он пережил получается что он иллюстрирует свою речь а вот я хотела на этом заострить внимание у меня часто когда идут на обучение говорят вот нам мне хочется только профайлинг а я говорю профайлинг без физиогномики он как бы ну знаете как вот на одной ноге прыгать потому что смотрите вот это вот чисто информация физиогномическая когда человек вот именно таким образом смотрите как он носик потрогал а, сейчас вот я вам покажу но потом появилась одна подлая Свой... видите кончик носика а, активизировал это а, вот часто это трактуется как будто вот человек тянет руки к лицу потому что он волнуется еще человек а, тянет руки к кончику носа когда это касается информации причем довольно тонкой информации которую можно получить только вот знаете путем сложения а, всех факторов и путем того что как -то какой-то дальние перспективы нос у нас отвечает за разведку которую мы ним не, не увидим глазами нос вот мы заходим в помещение и мы чувствуем что нам запах нравится не нравится мы не не понимаем вообще что это про запах но у нас в подсознании складывается мнение хочу или не хочу здесь находиться вот здесь вот как раз вот носик он кончик носика почесал и говорит как раз об информации которая пришла к ним не сразу вот здесь вот прям Четкий иллюстратор того что происходило с ними понимаете и поэтому вот здесь вот как раз э, иллюстрация про то что э, физиогномика и профайлинг они идут рука об руку в самом профайлинге этой информации нет она есть в физиогномике. физиогномики тоже касается там и по челюсти и по губам и по всему остальному и по глазам вот этой информации очень много именно в физиогномики э, э, а когда ее складываешь с профайлингом тогда получается полная коррекция Картина. то же самое про э, пальцы когда там пальцы выставляет до да, человек вот это вот все из физиогномики э, поэтому это я к тому, что вот у кого если возникают вопросы, вот я хочу выучить профайлинг, а физиогномику как бы, ну, это такое вообще профайлеры считают физиогномистом не, не до наукой, да, вернее физиогномику не до наукой, ничего подобного. Я считаю, что нужно целиком изучать вот эти темы да для того чтобы понимать почему вот именно этот жест почему именно вот занос именно так подержался вот это все дает вот комплексное знание но ну, извините я немножко может быть отвлеклась но это очень важный момент вот именно как он носик потрогал здесь не не ложь а именно то что он как бы вот путем каких-то вот изысков, да, вот они искали информацию, они изучали этот вопрос и получили вот эту информацию, которая была не на поверхности, она была скрыта. как вот, ну под стол, например, положить дохлую кошку, заходишь в помещение и понимаешь, что здесь, ну как бы картинка нравится, а информация о том, что тут воняет, она приходит только потом, только после того, как ты смотришь везде там под столами, под стульями и находишь источник вони. Вот здесь то же самое. Поэтому, да, здесь. С этого вируса, и я уже об этом много раз говорил. И тогда еще были подобные подозрения у некоторых врачей, если он, что он передается в досимптомный период. Вот абсолютно здоровый человек, а он уже начинает выделять вирус. То есть за неделю до того, как у него появляются симптомы, он становится заразным. То есть вирус сидит, живет, и он начинает размножаться, размножаться, человек начинает его выделять, а он не чувствует. Вот, он как раз и рассказал вот эту тонкую тонкий моментик который они нашли не сразу и это вот иллюстрирует как раз вот этот кончик носа только вот когда кончик носа человек трогает вот так вот и при этом задумчиво допустим смотрит вниз до да, вспоминает он как раз вниз смотрел вспоминал тактильные ощущения, вспоминал что каким образом вот эта информация к ним пришла здесь очень четкие такие вещи а если просто по профайлингу то человек волнует и трогает нос Ну вот как бы понимаете да все таки все э, моменты они должны вот э, в комплексе изучаться в комплексе пониматься э, что очень важно а дальше следующий фрагмент но я вам скажу как Профессионал как Нет. раздвоение личности, Ничего страшного, я потому что, ну, потому что, еще раз говорю, если вы хотите слышать официально, давайте ну, что, откройте любую газету, мы прочитаем там все, что написано. Вы... Есть какие знать знаете, мое мнение на этот счет? Я считаю, что это не так. Вот лично я. Что вот это вранье. Что это считаю... Опять вот с корпусом он, а, вот эти отгораживания, ну волнуется. Только вранье. Вот то, что там подлаживается, это я не знаю. Мы знаем, что дорога вот смотрите, рукой, как интересно. Давайте это не трогать. О, у нас много в стране, да? И, так сказать, по-разному. Ну, то есть люди ну, хотят выслужиться, и х... поэтому пишут такую статистику. Я не считаю, что у нас подделывается под COVID статистика. Вот я лично не считаю. Я не считаю по разным совершенно причинам. Но не считаю вот здесь было бы уместнее вот так вот а он получается кивает головой он даже наклоняется он как бы склоняется да то есть ну все-таки тело у него говорит другие вещи получается что что-то вот тут понимаете тут даже сомне ну человеку который даже не думал сомневаться после вот этого интервью сразу начинает сомневаться что-то тут не так ну конечно вопросы которые выбрала ксения собчак она не просто так их выбралась и конечно же это ну, дает нам повод для сомнения но то как он на них отвечает сразу ну как бы подтверждает все догадки все вообще намеки ксении собчак и и так далее и тому подобное дальше следующий фрагмент можно ли сразу выйти может быть, какой-то маленькой стране можно но когда страна от, так сказать, вот, смотрите опять вот это вот шея да помните это у нас ответственность а, заботы проблемы да а, ну то есть большая страна большие заботы вот это говорит его жест как там от камчатки до да, калининграда понятно что это считаете много много разных стран что это будет волнообразно катиться по стороне почему каждый должен решать потому... да дальше следующий фрагмент уровень летальности в российской федерации в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой посмотрите как она вот в конце фразы но ну, действительно вы никогда не манипулировали а, никакой статистикой ну прям по ней сразу видно чтобы ну прям совсем не манипулировали ну мы с вами хорошо все это а, понимаем а здесь конечно же надо бы поучиться а, правильно подавать информацию потому что вот прям голика а васыпется намного быстрее чем тот же самый мясников Дальше. БЦЖ, на самом деле, это не журналистский этот самый прикол с БЦЖ. На самом деле, это абсолютно серьезно рассматривают и ВОЗ, и американцы. Вот вы знаете, почему-то меня вот этот момент сильно напряг. Скажу почему. Он как будто бы нам сейчас презентуют вот это все. Как-то очень странно получается, что... Как будто он в чем-то заинтересован. Обратите внимание, сколько раз он облизывает губы, когда рассказывает об этом БЦЖ. Это вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Если вдруг вам сложно прочитать, вот смотрим. рассматривает и ВОЗ и Американцы. Видите, облизывает губы. Я могу вам дать ссылки на статьи. Уже начали делать БЦЖ. Нет, не делать, уже начали исследовать, почему БЦЖ, правда, на маленьких группах смотреть. Потому что подумали, вдруг БЦЖ, действительно, вдруг БЦЖ. А, и... опять губы вот вы знаете у него прям активизировалось вот это облизывание губ именно на том что он рассказывает про БЦЖ я не пойму может либо это действительно так а, но там что-то не сходится потому что а, прививки получали и в других странах а, но а, ну то есть он сейчас нам доказывает почему в нашей стране в семь раз меньше заболевших а, ну и он думает что это из-за того что мы все с вами привив Определенной прививкой, в которой он почему-то очень заинтересован. Не знаю почему. В чем там вообще подводные камни. Я так глубоко не копала. И ну как бы я, я не в теме. Я просто вижу его невербальное поведение и вижу, что он очень оживился на том, когда он рассказывает об этой БЦЖ. И на самом деле, сегодня в статьях говорят следующее: мы не знаем. Теоретически возможно БЦЖ ну то есть вот какая-то такая информация а, Ну, если вы мне сможете объяснить в чем дело а, в комментариях под видео я с удовольствием почитаю если у вас есть какие-то догадки на эту тему а, но это довольно интересно почему у него у него прям явно заинтересованность в этом есть не знаю либо он хочет нас увести от этой информации которая недостоверна а, ну вот что у нас в семь раз меньше заболевших да и там что-то мутно с показателями либо действительно он хочет продвинуть вот эту БЦЖ. и опять если он хочет продвинуть БЦЖ, а, то либо он напрямую сам в этом заинтересован либо а, он действительно считает что из-за этого у нас меньше заболевших но вот вот объясните мне пожалуйста в комментариях я сейчас к сожалению не успею прочитать но если может быть во время следующего фрагмента попробую почитать комментарий а следующий фрагмент и а, у нас был момент 15 скрытий. 13 из них я хочу поставить ковид. Я знаю, что по всей Москве, ну я же вижу ту же статистику, что ну вы все по всей Москве 30 человек. А вот смотрите, вот здесь вот тоже пронос, раз уж у нас сегодня физиогномики так много, а вот этот жест. О чем он говорит он закрывает ноздри закрывает темперамент а мы знаем что через нос к нам поступает воздух воздух это жизненная сила а воздух это наша энергия это наша инициатива и если человек вот таким образом закрывает нос либо вот хотя бы так ну вот как то так пытается прикрыть ноздри он пытается немножечко свою инициативу загасить вот сейчас он рассказывая он старается челюсть внизу держать ему как-то неловко вообще он не знает что ему можно сказать он очень сильно стесняется а он в таком растерянном состоянии но все равно он выдает нам информацию и при этом вот это вот закрывание ноздрей он ну, он не знает что можно сказать что нельзя сказать но он как бы с такой невидимой поддержки своего патрона он как бы продолжает говорить он не видит от него явных сигналов того что не надо дальше говорить и поэтому продолжает ну вот такая знаете двоякая ситуация для а, человека подчиненного да но и в конце там просто классика жанра давайте слушать я сейчас дам одна наша больница даст свечку 30 процентов прироста я взял трубочку, позвонил. Вот, смотрите, опять вот этот жест. Ну, то есть он старается лишнего не сказать. он вот не, Понимаете, вот эти вот страхи, они как раз и напрягают больше. Когда мы видим, что человек боится что-то сказать, мы думаем, а чего он боится? Что что тут от нас скрывают? Вот это и привлекает. нашему старшему, говорю, так-то так-то. Олег Вадимович, я сейчас такую статистику говорю. он мне сказал, ты уверен, что там ковид? Да, подтвержден? Да, ПЦР есть? Да, пиши. То есть... Я так говорю, точно проблем не будет, ни у меня, ни у больницы Мне говорят. Нет, а почему? Если там ковид, пиши 13, значит 13. Только напиши. Ну, то есть вы тоже есть. подразумеваете, что проблемы ну, могут я быть. Боялся на ну, же Сейчас, советский рынок. Нет, ну как бы всегда ожидаешь, что тебе. Видите, вот его неуверенное положение он начинает переминаться с ноги на ногу, и то есть тело меняет э, это положение. Потом могут дать и решаешь, ну, как бы, понять. Вот. Там вот как-то Александр Ильич меня спросил в свое время про линию партии. Есть ли какие смотрите, а мясников сидит с напряженным лицом губы поджал слушает а видимо под, ну, подчиненный он как раз и нервничает от того что видит что-то не так идет а он считает что его не снимают но как мы видим что тут идет какой-то подсъем, а, ну как как то вот так получилось что подчиненный он не совсем в этих делах сведущ да и он думает что камеры отключены и он поэтому дает какую то информацию и дальше смотрим это линии партии там в работе вот нет, это линии. Мне одна линия была. Дайте настоящие данные, что вы видите на к Нам это важно. Вот и все. Но, может, вы даете эти данные просто для них? Чиновники их знают, а дальше эти нет, данные они немножечко... Они не денутся. Это большая статистика. Ну, как вы Более же не того... можете понять, ваши 30 человек попали в общую статистику или нет. Не вы же это контролируете. То есть вы даете, понимаете, это же такая система, на самом деле она была и... Извините, что Я... втягиваю вас в политику, но она была Я... и на... Я пишут. Ага, вот. Все, а дальше красноречие закончится. Вот, наконец-то у него, ему удалось сказать. А вот, вот оно его напряженное лицо. Почему оно? А да, тут мне Светлана написала, что у меня разыгралось воображение. Ну, давайте будем считать, что у меня разыгралось воображение. Я, в общем-то, знаете, как в том анекдоте. И вы правы, и вы правы. А, да, идем дальше, следующий фрагмент. Опять вот во время вот этой вот скрытой съемочки. По поводу. Получится, если он прав? Что там так завершают? Когда вообще получит ковид, это вся история такая. Но, вот вы семью... возвращайтесь к своему любимому коньку, что история такая. Вот я могу честно сказать, меня. Финя, да, вы, мы работаем смотрите. же, да? Ксения, вот здесь, да, вот пока, пока не работаем, пока не, пока не, не работайте. Вот, даже вы напуганы. Вот маска, вот, нам вот сюда, напугано. Что? Потрясающе но вот это вот он сказал а так чтоб а, ну в надежде что его не запишут но ксения собчак конечно же а, человек который любит разного рода провокации и но ну, я думаю мясников знал на что идет <laughs> давая согласие на это интервью а, конечно же тут а, его подставили а, очень здорово а, ну вот видите а он сказал а сказал это и камень зафиксировали а, дальше следующий фрагмент признаете тогда, что вы заблуждались? Я не заблуждался. На тот момент я не заблуждался. Видите, я... отсаживается. Э, Но ну вот э, это, это опять-таки неуверенность. Смотрите, даже если, э, ну там, допустим, у человека болит спина, он будет как-то вот э, на одном месте, да, ну искать место, да, вот как-то так менять положение, чтобы где не болит, да? А здесь идет именно он встал, да, вот э, своей пятой точкой и отодвинулся. И это как раз э, ну, говорит о том что человеку не очень комфортно не очень комфортно в плане беседы в плане вот он хочет отодвинуться подальше вот четко отодвинуться подальше не просто найти позвоночнику место где ему удобней а именно отодвинуться от собеседника именно вот как-то так ну, справиться со своим волнением вот здесь вот как раз именно это Я на тот момент те знания которые у нас были на тот момент. Признаете тогда что а, а вот интересно вот здесь по поводу тех знаний посмотрите сейчас еще раз был на тот момент те знания которые у нас были на тот момент вот очень интересный жест. А здесь жест иллюстратор, который иллюстрирует то, что он сказал. Здесь он сказал чистую правду и проиллюстрировал эту правду. Знаний было мало. Вот будет было бы плохо, если бы он сказал: мы очень много заработали и вот с таким жестом. Вот это была бы неправда. А здесь как раз иллюстратор соответствует тому, что он говорит. Знаний было мало и он это не проговорил, а он это показал телом. Получается, здесь иллюстратор соответствует, и он говорит правду по поводу того, что знаний было мало. Следующий фрагмент. Что принятие решения о карантине и о выходе карантины не может быть только обусловлено медицинской эпидемиологической обстановкой. В любом случае, это взвешивание за и против. Здесь обязательно должны быть хронические болезни, психическое состояние людей, экономика. И так далее, и так далее, и так далее. Мы не можем принимать решение только так. Опять отсел о чем это говорит вообще все вот то что он сейчас сказал на самом деле перевожу дословно что он сейчас сказал когда нам сверху спустят э, информацию что все ну пора заканчивать мы дадим подтверждающую информацию вот вот вот так надо понимать а, потому что там и отсел и рассказал про многие обстоятельства которые будут решать естественно одно обстоятельство самое главное это когда скажут закончить тогда и закончим Дальше, следующий фрагмент. То Я вы... сейчас за тех, хочу с ней познакомиться. И тогда мы решили позвонить человеку, которого назначили главным по общению со СМИ в штабе по коронавирусу, доктору Александру Мясникову. Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили за его время смотрите я хочу понять вот одно вы нигде не называли имя этого человека мы тоже пытались найти что это за человек вы можете его назвать имя и фамилию ну, который занимается э -э, фамилию если не ошибаюсь а фамилия вот кстати облизывание уголка губ вот это еще одна тема довольно интересная а, кто у меня был на моих бесплатных трех занятиях которые я провожу периодически а, раз в полтора месяца где-то раз в два месяца а, вы знаете что это расширение рта рот это наши аппетиты да и когда человек уголки рта как-то вот так облизывает или как-то вот руками еще ну то есть вот такие вот варианты это подробнее вы узнаете если придете на бесплатное занятие Занятие мое, оно я его провожу здесь же на ютубе, поэтому в конце я дам, где подписаться, подпишитесь и я вас обязательно оповещу. Так вот здесь получается, как это трактовать? Это увеличение аппетитов, да, увеличение э, каких-то информационных запросов, может быть. Давайте еще разочек посмотрим, потому что это очень интересно, вот вот здесь вот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 Здесь как раз вопрос касается денег, получается. И э, ну, о чем это может говорить? О том, что он э, говорит о каких-то увеличениях своих аппетитов. А, аппетитов в данном случае денежных. Но он утверждает, что, конечно же, он никаких денег никогда не берет. Если не ошибаюсь, а фамилия Наумов. У меня на телефон, зовут Владимир, Владимир Наумов. Да, Владимир Наумов. Ну, я, уж наверное это кому не интересно. А я говорю, слушайте, надо было точно попросить деньги там, с вас, дайте мне там, 100 тысяч, вы бы дали. Ага, а я был опять. бы радовался опять губы облизал, но опять денежный вопрос вот облизывание губ вот именно э, в уголках это уже конкретные деньги если он губы облизывает просто губы облизывает ну вот так вот как как он делал в процессе интервью это просто он говорит о том что ему приятно это может быть не обязательно деньги не обязательно конкретно его аппетиты это какая-то более косвенная выгода а здесь прям конкретная выгода которую можно получить которая вот здесь и сейчас наблюдается вот Пожалуйста, возьми ее. И вот это как раз вот уже, когда уголки губ облизываются, это уже прям конкретно. Человек видит, где взять конфетку, и он прям конкретно может ее взять, может себе позволить. Или даже может себе помочь вот так вот, ну, доказать, что эту конфетку можно взять. Но он вел переговоры? Нет, или нет? нет, он вел, конечно. Почему, конечно, Вы почему? давали Нет. интервью за деньги когда-нибудь? Никогда, ни разу в жизни. Я говорю, если хоть один человек... Ну вот видите, говорит отрицательную вещь, а сам кивает «да». Вы его уволили за эти Нет, переговоры? секундочку. А я его не могу уволить, потому что он у меня не на зарплате, но мы с ним закончили разговор. Сейчас объясню про него да про него сейчас мы послушаем а, тоже довольно интересно потому что а, ну тема то интересная да по поводу интервью за деньги не за деньги скажу вам сразу а, ну за то что он а, на телевидении выступает конечно же он получает зарплату поэтому вот эти а, крокодиловые слезы по поводу того что он никаких денег не берет это все вранье кроме того за интервью а, ну я я тоже хожу на телевидении и я знаю что специалист его уровня а, без денег точно никуда не ходит интервью давать а, и я даже примерно знаю его стоимость но не буду здесь озвучивать потому что но ну, как бы я не ну, не не то лицо которое видите я еще и позеленела при этом да наверное от зависти а, так вот все таки здесь он очень сильно лукавит чисто даже логически даже невербалику его смотреть мне лично не надо но и невербалика говорит о том что он конечно же врет а по поводу того что он не берет деньги за интервью Ну, конечно же он эти деньги берет и сейчас мы это он он сам нам это скажет давайте слушаем дальше следующий фрагмент получилось так что я в глазах всей страны человек который дает интервью за деньги хотя на самом деле наверное тоже не позорно ну, тогда эти теперь ей почему? и секунду почему почему меня за Потому что, в принципе, даже если я просил деньги, здесь ничего криминального нет. Меня почему за дело, у меня даже в голову не приходило. Я ни разу в жизни, не то что не дал интервью за деньги, я ни разу в жизни никого не попросил. Если хоть один человек есть такой, пускай он придет под мои глаза. Я реально, вот я клянусь, вот я, я реально никогда ни в голову не проходил просить деньги за интервью. Это, так сказать... Ну сам он точно не просит, и вот это вот неловкость, да, ему неловко, конечно же, ему неловко просить деньги. Есть специально обученные люди. Ну это факт, чтобы понять, что такое наум. Но у вас есть какой-нибудь? Директор, да. Ну вот какой-то. Называется директор. Да. Когда я был в Челябинске, они меня принимали, он говорил, знаете, у нас по Сибири много. Давайте, вот, и мы будем вам организовать семинары, концерты, и все будем делать через меня. Я им буду предлагать делать. Я говорю, что для... Да, хорошо. Что для этого надо? Он говорит, поставить мне на сайт. Я говорю, хорошо. Он стоит на сайте. Я ни разу еще не ездил. Ни разу. Не было ни одного, ни концерта, ни... Ну, вообще, ни разу. Но он на сайте есть. Но вы ему втык сделали за это? И эпизод? эти люди... Больше... Втык, втык не то слово. Потому что самое дело... Он-то что говорит? Он-то что говорит? Он говорит, они да позвонили. И говорят, что мы снимаем фильм, что мы хотим для участия в фильме для участия в фильме взять комментарии. Но он же заранее, у него зарплата, я же деньги не плачу, он-то имеется, он там живет как-то, он рассчитывает на проценты с того, что заработает. И вот первое, первое. Поняли, что он сказал? То есть это, по сути, агент, который договаривается о том чтобы ну вот интервью да конечно же он сам деньги не берет вот знаете мне сейчас напомнила елену малышеву вот пока ее за жабры не взяли и не вот по поводу бизнесов да она всячески отнекивалась что она там бедная белая пушистая вообще без денег сидит а, и и вообще у нее ничего нет да и как а, а на самом деле там у нее куча высокоприбыльных бизнесов так вот здесь у нас ну я думаю Думаю, что там не один этот наумов а, человек который за проценты находит э, интервью и так далее Да, действительно мясников напрямую деньги не берет он эти деньги берет через таких вот наумовых а, ну и даже он назвал какие проценты наумов бы получил заработок участие в фильме от мясникова она говорит полчаса он там долго прикидывал чтобы получить Э, так сказать, э, с, э, там свои те самые, прикинул проценты туда-сюда, от 70 тысяч, восемь. Я говорю, что ты мне не сказал? А они говорят, исчезли. Я говорю, ты, ну и... Почему он до сих пор у вас на сайте значит? Веселый, он, может быть, после такой ситуации все-таки убрать его, контакты с и сайта? Даже я, до, до сайта надо дойти, у меня сайт занимается отдельный человек, я даже выхода на нее не умею, вы же не поверите. Я книжки я печатаю на мобильном телефоне, а вот это все сайт, туда я зайти не могу бедный несчастный ну вот прям знаете я аж э, об этом э, опереживалась. думаю может быть нам всем собраться и купить ноутбук э, и об ну как-то я не знаю обучить его немножко э, как связаться с тем человеком который у него заведует сайтом он даже не знает как на сайт выйти да ну то есть вот все я не знаю э, я вообще потеряшка такой ничего не знаю ничего не видел и вообще э, я только знаю что 70 тысяч мне за Interview. этот наумов должен дать вы слышали да он сказал 70 тысяч наумов объявил 88 чтобы получить свои 18 тысяч а вот она математика вот она бухгалтерия что он рассказывает что он никаких денег не берет Ну вот он сам про ну проговорил сколько стоит его интервью а, то есть полчаса 70 тысяч считайте сколько там больше ну вот вот пожалуйста он сам все сказал зачем нам а, при этом он говорил что я никаких денег ни разу не взял и вся его невербалика я даже разбирать не стала а, потому что там полно всяких невербальных проколов но вы можете еще раз просмотреть а, просто я не стала на это тратить время потому что в конце он сам все сказал а даже э, таксу выдал нам поэтому э, сайт не денег не деньги сам по себе да совершенно верно галина а, да все само по себе делается вообще люди которые этим занимаются я их даже найти не могу этот наумов где-то там непонятно где да а, еще куча таких наумовых еще где-то а, да на самом деле конечно же он прикидывается белым пушистым глупеньким таким который даже книги пишет на телефоне этого этого такой маразм вы пробовали книги на телефоне а может он наговаривает да ладно я молчу а то сейчас ляпну опять что-то не то а да но вот такой вот интересный у нас человек мы разобрали да ну не знаю я старалась сегодня минимально а, свою эмоциональную оценку этому давать я старалась прям вот конкретно по а, этим признакам идти поэтому а, надеюсь что вам сегодняшнее интервью а, сегодняшний разбор понравился все устроило там не знаю насчет а, того ну кто вообще в любом случае свои мнения по по поводу мясникова по поводу нашего разбора пожалуйста в комментариях пишите пишите кого вы еще хотите разобрать у меня уже целый списочек того что я хочу разобрать но тем не менее свои мнения высказывайте у нас канал где я принимаю заказы на разборы и пожалуйста жертв в комментариях мне указывайте будем выбирать дальше если вас заинтересовала физиогномика можете начать вот с бесплатной подписки вот подпишитесь вот здесь вот я под видео помещу ссылочку сразу же при подписке вы получите от меня а, подарок первый это инструкцию эффективного общения а дальше вы сможете а, приобрести мою книгу читай лица за 99 рублей электронную да кстати после оплаты вам автоматически приходит она на почту единственное что может а, а, упасть в спам поэтому проверьте пожалуйста спам она автоматически сразу же после оплаты приходит но если не найдете то пишите мне ответным письмом я вам обязательно ее пришлю а, иногда у меня бывает что в спам падает а люди начинают нервничать поэтому не нервничайте все в порядке потом постепенно будут приходить разные подарочки от меня не буду их все проговаривать но а, всего этих подарочков будет 7 а, и кроме того я вас обязательно приглашу на бесплатные три занятия по физиогномике и профайлингу где вот прям вы конкретно сможете какие-то фишечки взять для того чтобы использовать уже физиогномику и профайлингу профайлинг в своей жизни и делать вот такие вот разборы самим а если не хотите ждать можете сразу приобрести обучение вот пожалуйста по этой ссылочке я ее тоже помещу под видео а, и стоимость будет первые 24 часа даже не 17 900 а 15 900 поэтому ну, надеюсь что эта стоимость останется если вдруг ну вот через какое-то время зайдете и окажется дороже но ну, извините просто вот какое-то время я эту стоимость буду держать а, но навсегда не уверена это у меня такая специальная цена на полное полное обучение по поводу того что входит в обучение если интересно пишите мне в личку а, контакты тоже а, под а, под видео найдете а дальше не забывайте подписываться на канал, не забывайте писать комментарии, ставить лайк чтобы наше видео лучше ранжировалось, чтобы больше осознанности э, в наш мир приходило. потому что я думаю что я э, помогаю вам э, и себе тоже э, больше разбираться вот в этих героях которые мы которых мы рассматриваем да потому что э, вот пока не начнешь разбор вот этот ну не понимаешь вот этих хитро хитросплетений да э, что вообще что конкретно, кто имел в виду, а когда уже вникаешь в это, понимаешь всю хитрость, всю подноготную а, определенной ситуации? А, да, так, так, так но э, ой, какая прелесть. Вячеслав, вы прям -то, так мне льстите я, я прям перечитаю ваши комментарии с удовольствием. Посмеюсь потом после нашего стрима. А, да, благодарю вас за внимание. Пожалуйста, по 10 бальной системе поставьте оценку за сегодняшний стрим. А, да, кто похвалит меня лучше всех, тот получит и следующий стрим. А, да, у нас чем больше похвалы, чем больше лайков, тем больше меня вдохновляет и тем больше мне хочется работать а, и делать вам интересные разборы а, да спасибо вам за активность спасибо вам за комментарии а, да спасибо большое вы вы мои хорошие господи да пусть оскорбляет боже мой я я вообще честно я не переживаю у меня уже иммунитет а, поэтому а, знаете если человеку поднимает это настроение то почему бы и нет а, мне все равно а кому-то может быть я сделаю приятно поэтому а, да спасибо вам мои хорошие спасибо за эти смайлики я вас очень-очень люблю а, и ждите от меня новых а, стримов а у меня в ближайшее время еще одна темка очень интересная футбольная тема как ни странно но там тоже есть чем разгуляться есть на на чем разгуляться а, ко мне обратились болельщики Ну, ладно я пока буду молчать но ждите на канале будет очень интересно а, все спасибо большое вам мои хорошие за то что вы со мной за то что вы с нами за то что вы познаете физиогномику профайлинг за ваши комментарии за ваши лайки за все все-все-все я вам желаю хорошего вечера процветания любви всего самого доброго теплого и лучшего пока пока